Привет друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас офигенный выпуск. Мы будем тестировать SUP. Вы знаете что это такое? Stand Up Pedal board. Но не просто SUP, а электрический SUP. У него есть электрический мотор, который двигает эту штуку. И при этом... Можно грести э, веслом и подруливать. И на самом деле относительно неплохая скорость на нем развивается. Фух, мы сюда приехали на остров. Посмотрите, какие здесь волны сейчас. И на этих штуках было выехать, ну, скажем так, не сильно просто. Ну что, давайте смотреть, как это все устроено, как это работает и насколько хватает. И главный вопрос, стоит ли... Это покупать. Так вот, поехали. <смех> так как мы на лодке живем и для нас SUP является не роскошью, а средством передвижения. Вернее, мы на нем не катаемся просто по приколу, а у нас он используется вместо Тузика, чтобы добраться до какого-то островочка. То просто грести много веслом иногда хорошо с точки зрения упражнений но хочется грести веслом меньше поэтому мы обнаружили что у нашего знакомого здесь есть SUP с электромотором который он купил на алиэкспрессе и давайте сейчас посмотрим на характеристики э, данного мотора данного сетапа и, собственно, поедем его потестируем. И будет какой-то вывод, стоит ли это покупать к себе на лодку, либо не стоит. То есть сейчас у нас будет полный эксплуатационный обзор SUP с электромотором с AliExpress. Ну что, готовы? Погнали! Начинаем с Бангуда, нажимаем Stand Up pedal board. Сейчас посмотрим сначала на доски. Что мы видим? 290 долларов у нас стоит дешевая, потом... 350. Следующая. Вот я вам сейчас показываю ценник. Вы это все видите. То есть, чтобы у вас был перед глазами какой-то диапазон. То есть, это самая дорогая 560. Ну, вот, наверное, вот в этом диапазоне все и есть. Далее мы идем SUP Electric Motor. И смотрим, что нам предлагают. Вот тут есть первый. Внутри него стоит такой же винт, как... Просто обычный винт, он имеет просто кожу для того, чтобы закрыть его от попадания внутрь водорослей. Пульт управления на руку, на шею куда угодно, батарейный блок, который крепится сверху на SUP. И, собственно, сам электрический мотор вставляется в штатное место, вместо плавника на, собственно, сам борт. Дальше немного характеристик, но к этому вопросу мы вернемся немножко дальше, когда будем смотреть зарядку. Ну что, вы видите, стоимость SUP с мотором будет порядка 1000 долларов. Но если, кстати, вы этой SUP будете покупать ну вот, в нормальном магазине, который продает SUP, где-то 700-800 долларов вам обойдется только сама доска. Мы же сейчас смотрим это все на... Good, то есть это тот же Алиэкспресс, считайте, и там это все очень дешево. А если мы это сравниваем с ценами в более развитых регионах, это можно будет все умножить на 2. Но тем не менее, если вот совсем порыться, я думаю, что где-то за 300-400 можно взять хорошую доску и где-то еще за 300 взять к нему электрический мотор, который идет в комплекте с аккумуляторами. Ну что, давайте рассчитывать, что стоимость одного устройства будет нам обходиться от 600 до 1000 долларов за сетап, обычно таких нужно 2, потому что ну вы один вряд ли будете кататься, а вдвоем все-таки веселее, поэтому два косарика за данное развлечение вам придется отстегнуть, ну либо одну тысячу, если вы будете это делать один. Ну что, давайте смотреть, что же собственно по характеристикам и как долго они заряжаются. В общем, готовимся к выходу и подготавливаем все это ну, в теории. Итак, что мы видим из наших характеристик? Что у нас Каждая батарея 8,8 ампер часов. Это литий-ионные батареи, которые не могут выдавать много, но здесь в данном случае много не нужно, нам нужно долго и понемногу. Поэтому если мы берем стандартный чарджер, который заряжает эти батареи, здесь написано, что он на 12,6 вольт и 5 ампер. Его мы можем сразу выбросить, взять наш P5-контроллер, тот, который управляет солнечными панелями, и с них мы можем совершенно спокойно снимать 5А для зарядки этих батарей. Не забывайте, что таких батарей у нас две, поэтому заливать мы будем ровно в два раза больше. То есть, если мы их включаем параллельно, 10А, нашим P5-контроллер будет заливать в эти батареи. До 80% он зарядится за час, и остальные 20% где-то еще, наверное, там от полутора до двух часов он будет заливать Итак, так три часа в день у нас будет сниматься где-то от 5 до 10 ампер это то электричество которое мы будем недополучать на нашу лодку но ну, мы же все-таки рассматриваем данное устройство в ключе яхтинга поэтому учитывайте ваше энергоснабжение если у вас э, в обед Ваши батареи полные, вам подходит. Если они полные у вас к 4 часам, тогда нужно либо увеличивать батареи, либо, не знаю, думать что-то, гонять генератор, либо какие-то еще другие способы зарядки использовать, либо заряжаться на берегу. Все, с этим мы с вами разобрались. 3 часа у нас берем на зарядку двух батарей, для того, чтобы потом полчаса погазовать в полный газ, либо час в каком-то более-менее нормальном режиме. Разобрались, с этим все понятно. Ну что, готовы? переодеваемся и погнали тестировать суп с электромотором. Second speed, third speed. Вот это? А, вот yeah. это? Раз, два, три, назад, да? Да. А как включить, включить? Стоп, uh, пул uh -huh. и uh, первая, вторая, третья, третья, вторая, первая. Ну и потом четвертая ноль. Be careful when you put the motor on because it goes yeah, yeah. so sometimes it's better to go on your knees when you're turning the motor on or off. Wow. Сразу хочу сказать, что э, мотор, который здесь снизу установлен, вот он, у него есть небольшой руль радар, который э, позволяет более-менее стабилизировать SUP. Крепление, на которое крепится этот мотор стандартное, то есть вы покупаете абсолютно любой SUP, крепите на него такой моторчик. И все. Единственное, что моторчик, конечно, маленький и сильно большой скорости не дает, но, тем не менее, прекрасно справляется. И вот здесь сверху на SUP стоит такая коробочка. Это батарея, которая питает, собственно, этот мотор. Что здесь есть еще такое? Здесь есть вот такая таблетка. Между прочим, она ржавеет. И вот это вот не совсем понятно, как сделано. Вроде как бы магнит, но ничего. Не должно быть но тем не менее он ржавеет и иногда работает плохо но мы берем его вот сюда вставляем и вот это то что позволяет работать мотору как только вы падаете эта штука слетает мотор автоматически глохнет нормально сделано нормально придумано бокс герметичный на ножках крепится вот таким ремешком и все. Если вы переворачиваетесь, конечно, ничего страшного, все рассчитано. На SUP есть два лиша. Первый лишь просто крепится за ногу и чтобы не уехал далеко борт. Второй лишь это как раз вот эта вот таблетка, которая его глушит. Управляется все это вот такой вот маленьким, вот таким маленьким пультом. Здесь есть. Три скорости. Первая, но ну, это совсем печальная. Вторая, э, так нормально, ну уже быстрее. И третья, совсем быстро. Из тех минусов, которые есть, при переключении с нулевой скорости, ну вернее с первой скорости на вторую, идет такой небольшой такой рывок. И если вы не готовы, то может вас, конечно, с места сбросить. Но а если вы уже на SUP катались, то конечно же ничего с вами не будет. Потому что эта штука она, ну, она, не очень мощная. И в принципе вот прямо так, чтобы это была ракета нет. Но по приколу поездить, чтобы меньше грести нормально. Теперь как она управляется. Здесь есть обычное весло, которым вы гребете и направляете можете тормозить можете грести у нас здесь два с то есть если вот на двух супах приехать покататься на пляж то офигенно ну, грубо говоря это такой э, легкий entertainment на самом деле это такая прикольная штука вот мы с диной сюда приехали и реально потому что не надо грести. То есть оно, конечно, с одной стороны на SUP вы катаетесь, потому что вам хочется какой-то физической активности. Но здесь боди баланс, потому что, вот посмотрите, вот эти волны, которые там за мной сейчас находятся, они достаточно большие. И для супа нормально так болтает. Поэтому сказать, что здесь вот так вот прямо вот совершенно спокойно нет, но тем не менее на них ездить очень прикольно. Эта штука позволяет приехать вам на такие достаточно далекие расстояния, потому что скоростью этих SUP, если вы гребете like a hell, просто адовый педаляр, то э, скорость будет ну, максимум 5 узлов. То есть если у вас нормальный суп, который э, вы можете хорошо разгрести веслом, максимальная скорость, которую я достиг, была 5,5. То есть на этом э, я на 5 еле выгреб. Но не забывайте, что они короче, но немножечко шире. Поэтому на нем стоять более удобно, а скорость он развивает немножко хуже. Потому что по ватерлинии чем длиннее, Водное средство, тем оно гребет значительно быстрее. В общем суп штука прикольная, но еще прикольнее электрический суп. Ну что, давайте теперь спросим у Дины, как ей юпи потому что мальчуковая игрушка это мальчуковая. А как она для девочек мы сейчас узнаем. Дина, ау, в лес ушла. Игрушка прикольная, мне понравилось иметь такую хочу количестве двух и плюс один еще один SCP, потому что у нас только один. Нормально возможно, это заставит Сережу перемещаться чуточку больше, чуточку дальше, уезжать со мной на экспедиции. Ну, до этого пляжа дойти можно, но не в санцепек. Это все равно долговато, конечно. Далеко. Так, как тебе управление? Прикольно. нет, ну, управление расскажи, понравилось. Ну, Единственное, у меня в, в какой-то момент намотались там водоросли, и он просто начинает гудеть. Ну, в этот момент что надо делать? Выключать и снимать, да? А это было как раз вот здесь, где волны. Я решила, ладно, до ка я уже до пляжика, и там разберемся. Выключила, догребла сюда, потому что тут... Ну, газует, прикольно. Небольшой рыбок есть, но вообще я не упала ни разу. Ну, это... Ну, прикольно, как SUP, то же самое, только Empowered by Engine. Сколько там лошадей? Одна? Я не знаю, мы это Шве? сейчас узнаем. Ну, в общем, not bad. Ну что, давайте подведем итоги. SUP – офигенная штука. Единственное, что нужно внимательно смотреть, какая мощность у моторчика, насколько его хватает и какая скорость для вас эффективная. Потому что для меня, например, скорость 3.7.4 – Реально маловато, но если учесть, что батареи хватает на 1 час и при той стоимости, которую можно купить вот, вот эти вот моторы вместе с этими батареями, это более чем достаточно и игрушка очень клевая, потому что если у вас есть ваш SUP, вы можете на него просто купить мотор и кататься уже на готовом. А можете просто купить тот SUP, который будет подходить к вам под мотор. И если вы это покупаете например, в Китае, как вот эти моторы и вот эти батареи, то цена получается гуманная и значительно меньше, если вы просто купите какой-нибудь SUP в Дикатлоне. Поэтому, друзья, делаем выводы. И для нас, например, я считаю, что в ближайшем будущем мы себе купим такие игрушки, потому что это значительно увеличит наш диапазон путешествий. Ну что... Подписываемся на канал, ставим лайки. Я думаю, что яхтенное оборудование, которое мы для вас показываем, оно для вас интересно. И кто-то может быть себе захочет купить такую игрушку на лодку, а кто-то может осознанно не захочет. Ну что, ставим лайки, подписываемся на канал и до встречи в следующем выпуске. Пока!